Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня я хочу поднять такую тему и поговорить насчет Марии Захаровой, официального представителя МИДа. Почему именно о ней? Объясню. Потому что я, являюсь гражданкой России, живу в другой стране. И если что-то случится, это первая инстанция, которой, по идее, я должна обратиться за помощью. Я вам хочу честно сказать, я никогда не витала в облаках. И я всегда понимала, что, скорее всего, если со мной что-то произойдет, Россия мне помогать не будет. Потому что риторика, которая льется с экранов, говорит однозначно о том, что люди, которые живут за границей, это предатели Родины, это насаживается людям... Через зомбоящики И люди э, эту риторику повторяют а, Вы знаете, у меня даже есть знакомые Люди с высшим образованием Люди не глупые Но которые считают всех, кто уехал жить в другие страны Предателями И я понимаю, что это действительно действует Но я сегодня хочу поговорить о вот этой вот даме По имени Мария вы я даже знаете, не я... затрону ее штампированные песни. Типа Верните память и так бесчеловечно. Все такими, таки, с таким пафосом. Ну, как для человека, учившегося на журфаке, такой уровень, наверное, влюбленной шестиклассницы, Да, вот песни и ну ладно, ладно, у каждого свой талант. Была у нас еще одна великая певица, просидевшая долгое время под домашним арестом, вы знаете, Васильева. Тоже стихоплюй, тоже певица. Но это тоже я не буду обсуждать. Я не буду обсуждать хамство на всяких пресс-конференциях и так далее. Нет. У меня сегодня есть две темы, как у иммигранта, как у гражданки Российской Федерации и эти две претензии, которые я хочу обсудить. Я хочу процитировать, что она написала. «Вас оболванивали много лет за ваши деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддержать свою страну и свой народ, который титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливал государство после распада СССР и коллапса 90-х». ба -бам. Но ну, я уже говорила по поводу песен И вот этой вот риторики Понимаете, вот такие вот фразы Платили золотом за тлен Оболванивали вас столько лет Может употребить, наверное, человек Только такого уровня, как Мария Захарова Но я хочу сказать Ты не состоявшийся Представитель МИДа Ты человек, который Обязан помогать своим гражданам Попавшим в тяжелые ситуации Если они К тебе обратились а ты злорадствуешь на эту тему и рассуждаешь о том, что, ой, там какой-то оплот цивилизации, вас не поддерживает, и вы все как крысы побежали э, с корабля цивилизованных стран. Понимаете, иногда лучше промолчать. Когда выступает президент Трамп, он всегда говорит, Америка великая страна, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И вроде бы, как бы, да, ты думаешь, ну вот у нас же тоже так говорят, у нас же тоже все время говорят, какая мы великая страна. Но я заметила, риторика наших отличается от американцев, то, что они всегда себя противопоставляют. Вот мы великие, а вы там оплот цивилизации в кавычках, да, это вот их терминами будем говорить. Мы такие вот раз такие, всегда идет сравнение. Для чего это сравнение делается? Для того, чтобы оболванить своих же граждан, которые никогда не выезжали в другие страны, которые не видели, как их живут люди на Западе, которые верят во всю эту пропаганду о том, что они живут плохо, вот они загибаются, вот, вот, вот сейчас чуть-чуть-чуть, и они вообще загнутся. А мы, несмотря на все трудности, держимся, и такие молодцы». Так дальше. Так еще во многих странах, к которым вы привозили деньги и покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Указали на дверь и желание приехать в свою страну и провести это тяжелое время со своими родственниками это абсолютно разные вещи. Жестко и неэмоционально, со словами ничего личного, это просто бизнес. Откуда она вообще то берет? А теперь, теперь очереди в мировых аэропортах мы, и крики, мы граждане России, разве? Она задается вопросом, то есть если я обладаю гражданством России, Мария Захарова имеет право спросить, а разве я гражданка России, если я какое-то время прожила за границей? Так вот, глядя, я не буду продолжать это, если вам это интересно, вы найдете это в интернете. Так вот, продолжая разговор, я хочу сказать, кто ты такая, чтобы задавать вопрос, гражданка я России или нет? Что ты такая, чтобы задавать этот вопрос другим людям, которые живут в других странах? Если у меня есть гражданство России, то тогда я гражданка России. А, второе, понимаете, если официальный представитель МИДа вот это говорит, то какое чувство должно быть у людей, которые находятся в других странах? Ведь на самом деле Родина, она одна. Есть определенные причины, по, которыми, по которым люди уезжают из своей страны. Это не самый легкий путь в жизни иммиграция, Ну, не, не то, что не самый легкий. Я бы даже сказала, это тяжелый путь, на который люди себя обрекают. Но по определенным причинам. И, вы знаете, как правило, если кто-то из граждан, Ой, из живущих за границей в Россию возвращается, он возвращается с деньгами. То есть государству это выгодно, чтобы на сегодня я собрала свои вещи и приехала в Россию, потому что я там буду тратить деньги, которые я заработала здесь. Я потрачу их в Россию, я волью их в российскую экономику. Мария Захарова это не понимает. Если ты не можешь помочь и не состоялась в своей профессии, не перекладывай вину отсутствие помощи гражданам Российской Федерации на их же плечи. Но это вот первая часть. Но вторая часть, вторая часть, ребята... После вот этого интервью с Игорю. И после вот этих выпадов человек никак не извинился перед гражданами своей страны. А, более того, а, потом я слушала ее интервью на радио «Эхо Москвы», и по мне подумалось мне, «Господи, какие же вы все убогие, какие же вы все несостоятельные, какие же вы все слабые». Какие же вы все несчастные из-за того, что вы не можете принимать решения, из-за того, что вы не можете за эти решения отвечать, из-за того, что вы не можете высказывать свое мнение, из-за того, что вы действуете по отмашке. Я хочу, чтобы, если вам будет это интересно, посмотрите, как она выпутывалась из этой ситуации по поводу дебатов с Навальным на Эхо Москвы. Но этот цирк. Это просто цирк э, несчастной, слабой личности. Ну так вот, из интервью с Игорем я просто хочу его иногда включать, чтобы вы понимали, о чем я говорю. У которых э, за душой во многом ничего не было по всему миру. А для них авиаперевозки стали делом обыденным, потому что иногда... Для людей, которых за душой по всему миру ничего не было, для них авиаперевозки стали делом обыденным. Я открою тебе большой секрет, дама. По всему миру люди стали жить лучше. Поэтому и авиаперевозки для них стали делом обыденным. Для этого даже не надо деньги иметь. Для этого иногда можно иметь паспорт, визу, а может быть даже и не визу, и просто попасть в какую-то программу. А, возможно... Для этого даже не нужно деньги иметь. Нет, просто сейчас есть такие путевки, которые стоят недорого. И вот мы, такие холопчики, стали себе позволять куда-то выезжать. Да. Класс! Воспользуйся опцией, скидкой, бонусом или использовать бонусы полученные в другом месте, которые ты можешь перекинуть... Раньше, хорошо, это, да, были, да, понятно, раньше это было так или иначе доступно, ну хорошо, не скажем элитам, но определенной части, э, так сказать, определенному классу людей. Это... А вот теперь тоска пошла. Раньше это было доступно определенному классу людей. Блин, ну ладно. Нас это командировки, это служащие и туристы которые имели на это возможности. Если мы смотрим в первую очередь на западное общество, то я опять же по своему детству... Если мы смотрим в первую очередь на западное общество, то я. Ты в детстве приходила в МИД в западном обществе. То есть как бы у нас не было развитого социализма, коммунизма, для тебя это было западное общество, твой МИД. Ну, Но... Согласна, конечно. По сравнению с, с тем, как жила вся остальная страна, Ваш МИД это было западное общество. А молодец, прошло, после школы я приходила в консульский отдел посольства и смотрела, как работает моя мама, она была на месте принятой. Или... Простите, в консульский отдел посольства она приходила. Да, вот вы знаете, я сейчас вспоминаю, что в принципе в союзе мы жили у Бога. Даже я помню, я родилась в 1981 году и застала вот эти вот какие-то обрывки памяти у меня существуют о том убожестве, в которое ставило наш, нас наше государство. И я еще хочу сказать, что я была из благополучной семьи, у меня родители были специалистами, то есть мы не были людьми там какого-то там, десятого сорта. Но я прекрасно помню, что в нашем доме, я жила на территории... Всесоюзного института ТБК и Махорки В нашем доме и еще в нескольких домах квартирах были ванны Или душевые А все остальные люди, которых было гораздо больше Ходили в баню Была построена отдельная баня и Я вот все время думала Почему мне подружки в эту баню зовут? Ну то есть мы же все дружили, дети Независимо от того, кто твоя мама, кто твой папа Детство, оно равное И когда они говорили Вот мы пойдем в баню Думаю, что они в эту баню идут? Пошла я один раз в баню это вот сейчас я только понимаю, почему люди ходили в баню. У них не было ни ван, ни душевых, меня все ни было туалетов. Было четко. Люди, у которых есть деньги, они, они соответствующим образом одеты. Для меня все было четко. Люди, у которых есть деньги, вы знаете, это такой порог нашего общества, что люди... Судят по количеству, людей судят по количеству денег. То есть как бы если у тебя нет денег, ты не четко, четко тебя рассудить невозможно. Если у тебя нет денег, значит ты априори должен плохо одеваться. Ты априори должен ни на что не рассчитывать. Ну а как же профессии, которые малооплачиваемые, но которые приносят гораздо больше пользы, чем хорошо оплачиваемые профессии. Они занимаются неким делом, они, И как бы люди, вот эти, которые хорошо одеты, они занимаются неким делом. А все остальные чем занимаются? Сидят на печи и, и что, и плюют в потолок, или водку пьют. Путешествуют на самолетах, а у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, они путешествуют, как придется. А вот самая гадкая и самая мерзкая часть из ее разговора, а люди, у которых нету денег, они путешествуют, как придется. Они путешествуют автостопом, они соответствующим образом одеты. Они, не... они соответствующим образом одеты. Для того, чтобы быть хорошо одетым человеком, Мария, для этого не нужно покупать дорогие вещи. Для этого нужно иметь немножко вкуса и немножко желание выглядеть прилично. Но я так понимаю, что дама, которая давала интервью, которая так дурно накрашена, которая с таким самолюбованием смотрит в камеру и бесконечно делает вот так, этого не поймет. Они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть. Они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть ждать на полу и так далее. Так вот, я так понимаю, что это самая главная проблема нашего государства, что люди вдруг стали что-то говорить, а мы не хотим спать, есть как придется, мы хотим нормальных условий жизни, мы хотим высокого качества жизни, мы хотим достойно путешествовать, пускай не за большие деньги, но мы этого хотим. И вот эта вот тоска, по тому времени, когда элитам было позволено это, а не элитам было позволено это, вот эта тоска, по тому моменту, когда единицы выезжали за границу и привозили себе там джинсы, магнитофоны и так далее, а все остальные ничего этого не умели, мы все прекрасно, Понимаем, что вот тоскует она, а больше всего ее гложет то, что теперь с этими вот, вот этими, которые не должны ни на что претендовать, надо еще возиться, надо их откуда-то забирать. Так вот вопрос Уткина, государство, а ты мне на кой? Но на кой ты мне? Если ты не в состоянии позаботиться обо мне в чрезвычайной ситуации, которая сложилась по всему миру. Я, вы знаете, почему вот именно этот ролик сняла? Объясню последние вот мои выводы на эту тему. Я русская, живущая в США. Я всегда, когда касается разговора о России, очень внимательно и очень избирательно отношусь к тем вещам, которые я произношу вслух. Потому что я уважаю свою страну, я уважаю людей, которые там живут, и я не хочу обидеть их плохим словом. У меня есть мысли, у меня такие, которые я могу изложить очень хамски и очень похабно, и сказать очень резко, даже... Не о том, что не касается конкретно государства, правительства и так далее. Но я никогда это не буду излагать вслух, вот, А вот представитель МИДа, так я вообще никем не являюсь, я там иммигрантка, просто какая-то иммигрантка из России, а представитель МИДа вот это вот может транслировать. Я понимаю, они сейчас все транслируют, то детей не рожайте, а если рожаете сами, о них заботьтесь и у нас не просите, то живите на прожиточными минимуме, отлично можно макаронками попитаться, на 3000 в месяц найду вам вот так вот хватит. Ну то есть мы все там какие-то вот холопы, и должны жить и спать, и есть, и пить, как попало, и путешествовать автостопом. А вот, вот эти вот блага цивилизации нам должны быть недоступны.